Приветствую вас, ангелы мои, с вами сегодня Анна Алферова и хочу поговорить на тонкую тему мужского маникюра. Мужской маникюр все еще является некой стигматой в обществе. Кажется, что уход за собой и все остальные такие дамские штучки отданы только женщинам, а мужчинам вход в этот бьюти-мир запрещен. Однако, ее рядуть, его друзья, Егор Крид, и Моргенштерн давно демонстрирует обществу свободу в выборе и тенденций. «Ну это понятно, скажите вы. Они-то звезды. А кто из обычных мужчин может стать моим клиентом?» Посмотрите внимательно. Люди творческих профессий, музыканты, дизайнеры, бизнесмены – все, для кого необходимо выделиться из толпы и привлечь внимание на себя. Вам не кажется, что на конференции или семинаре мужчины с дизайном на ногтях уж точно привлечет внимание к себе, и это послужит дополнительной рекламой для него? Также дизайн – прекрасная возможность продемонстрировать свою социальную позицию или же заявить о чем-то обществу, и немало других известных мужчин уже опробовали на себе новый тренд – мужской маникюр с покрытием дизайном. Кто-то из них обратился к лаконичной черно-белой гамме, кто-то к более яркой броской. Однако какой бы дизайн они не выбрали, они точно прекрасно зарекомендовали мужской маникюр. Это новый тренд. Их примеру последуют бесчисленное количество мужчин, а в сети появилось безграничное количество стильных дизайнов. Теперь модный мужской маникюр с покрытием и дизайном в 2022-2023 году точно будет самой обсуждаемой темой в сети. Теперь маникюр на ногтях мужчин рассматривается не как гомосексуальная наклонность, а как принадлежность к модному течению, которую, скорее всего, вы... наберет еще большую популярность в следующем, 23-м году. Если говорить о том, какой дизайн выбрать мужчинам, то здесь э, я часто советую присмотреться к черному маникюру, маникюру со слайдерами, с геометрией, маникюру стату, попарт. поп также не меньшей популярностью среди мужчин пользуются более яркие варианты с использованием синего, красного, желтого, зеленого лака. Однако мужчин, использующих такие тона в маникюре, – меньшинство. Становится ли это частым запросом? Большая часть мастеров вообще не может похвастаться, что у них есть клиенты-мужчины. Возможно, проблема кроется в боязни самих клиентов посетить такие процедуры. А может, есть мастера, которые не могут или не умеют такую услугу предлагать. Может быть. Однако представьте, насколько может увеличиться ваша клиентская база. А доход? Уверена, такое модное течение выгодно и мастерам тоже. Вы только подумайте. Никаких заморочек. Выравнивание не нужно. Глубокое покрытие мы делаем, чтобы носился маникюр как можно дольше. Но, однако, нужно с этим быть более осторожным. Мужчины трепетнее относятся к себе и очень чувствительны. Однако, есть огромный плюс в том, чтобы ваша клиентская база пополнялась мужчинами. Они более верны. Они не будут искать дешевле. Если они доверились своему мастеру, они будут приходить к вам четко выполнять указания. И поверьте, они отрывать гель-лак от ногтей не будут. Напишите в комментариях, есть ли у вас мужчины-клиенты. Если есть, делают ли они дизайны гель-лаком, как часто вы делаете такие дизайны, а если не делаете, то хотели бы, чтобы такие клиенты приходили к вам? Или вы считаете, что это неприемлемо для мужчин, и мужественность никаким образом не должна сопоставляться с бьюти-индустрией? Однако мой выбор очевиден, я думаю, вы все поняли. И я с удовольствием выбираю клиентов мужчин.